Здравствуйте! Ваш газогенератор готов. Мы его только что впервые протестировали, только что набрали давление газа, стравили. В общем, газогенератор работает. И сейчас я, так сказать, при вас впервые подключу к нему горелку и зажгу пламя. Значит, давайте запустим его. Включаем в розетку. Проводим тест контроля фазы. На дисплее надпись меняется на... You can start, то есть это в переводе на русский, вы можете начать работу. При этом обращайте, пожалуйста, внимание, чтобы кнопка аварийной остановки была у вас взведена. Если она нажата, вы не сможете запустить газогенератор, поэтому кнопку надо взвести, если вы ее нажимали. Для взвода кнопки необходимо повернуть ее по часовой стрелке, чтобы она отстрельнула. Так, кнопку взвели, запускаем и даем максимальное давление. Давление будет отображаться на аналоговом манометре, а также оно отображается на дисплее в электронном виде. Давление дошло до максимального значения 0,6 атмосферы. И теперь можно подключать горилку и попробовать зажечь. Да, газогенератор, ну естественно он заправлен электролитом и в нем... В емкости для жидких углеводородов залит бензин-галоша. Горелку подключаем относительно цвета. Красный к красному, а синий к синему. Это обязательное условие для того, чтобы не допускать обратные хлопки. Зажигаем горелку, открывая синий вентиль. Необходимо, Если вы впервые запускаете горелку, необходимо открыть все вентили, для того, чтобы стравить воздух из газовых рукавов, иначе горелка просто не зажжется. Итак, я газ стравил, теперь можно пробовать зажигать. Ну вот, первый запуск вашего газогенератора, так сказать, у вас на глазах. Все отлично работает. Стабилизация давления. Обратите внимание на манометр. Газогенератор в автоматическом режиме поддерживает установленное мною давление в 0,6 атмосферы. Если вам ну, необходимо меньшее давление, просто нажимаете нижнюю кнопку и делаете шкалу. На тот уровень давления, который вам необходим Вот обратите внимание, сейчас давление спустилось До уровня 0,4 атмосферы И оно стабилизировалось на этом уровне Теперь газогенератор будет поддерживать Давление на уровне 0,4 атмосферы Если необходимо меньшее давление Значит устанавливаем столько, сколько необходимо Сейчас я установил 0,2 атмосферы Обратите внимание, манометр опускается до ага, 0,3 Давайте 0,2 сделаем Горелка при этом горит. Так, давление сейчас 0,2 атмосферы. Теперь газогенератор будет поддерживать это давление на уровне 0,2 атмосферы. Видите, да? Ну, для этой горелки 0,2 Атмосферы очень маленькое давление. Такое давление можно использовать с горелками с очень маленьким диаметром сопла, но не с этой. Для, для работы этой горелки, для хорошей работы этой горелки необходимо более высокое давление. Я ставлю опять 0,6. То есть нажимаю, делаю деление шкалы максимальное. И давление, вы можете смотреть, можете увидеть по манометру. Давление растет. Все, давление дошло до уровня 0,6 атмосферы и оно стабилизировалось. Тушить горелку, вот к примеру, мы работаем, да, зажжено пламя при открытом синем вентиле. Это, э, этот газ подается через синий вентиль безопасный, который не позволит возникать э, обратным хлопкам. Но при этом у вас э, в емкости обязательно должны быть заправлены жидкие углеводороды. Это может быть бензин галоша, ацетон, может быть какие-то спирты и так далее. Без жидких углеводородов это не работает. У вас будут обратные хлопки. В процессе работы вы можете открывать красный вентиль. Через красный вентиль в газовую горелку подается чистый Гремучий газ на основе водорода и кислорода. Таким образом, добавляя чистый гремучий газ, вы увеличиваете температуру горящего пламени. Используйте красный вентиль только тогда, когда это необходимо, когда действительно нужна высокая, очень высокая температура. Чистый гремучий газ способен гореть с температурой, превышающей 3000 градусов. Вместе с углеродом, конечно же, температура будет ниже, но, повторюсь, когда вы делаете концентрацию углерода меньше, а концентрацию чистого водорода с кислородом больше, температура пламени в значительной, в значительной степени увеличивается, но энергоемкость пламени уменьшается. Таким образом, вы можете управлять как температурой горящего пламени, так и его энергоемкостью. Тушить горелку необходимо обязательно в обратном порядке. Прежде чем потушить горелку, сначала проверьте красный вентиль. Если он открыт, обязательно закройте его. И только после этого, не опасаясь обратного удара, обратного хлопка, спокойно закрывайте горелку, тушите горелку синим вентилем. Но, повторюсь, для того, чтобы э, пламя тухло без обратных хлопков, у вас обязательно в газогенераторе должен присутствовать бензин. Бензин, ацетон, спирты и так далее. На спиртах, кстати, это менее эффективно, так как в спирте гораздо меньше углерода, чем, к примеру, в бензине, либо в ацетоне. Поэтому э, обязательно в емкости, в специальной емкости, предназначенной для заправки жидких углеводородов, они, эти жидкие углеводороды, обязательно должны присутствовать. В противном случае вы будете допускать обратные хлопки. В газогенераторе есть защита от обратных хлопков. Там установлен, в задней его части установлен водяной затвор, гидрозатвор, который позволяет не пропускать реверсивное горение водорода, не, не позволяет пропускать в электролизер и в основные баки. Но... Гидрозатвор может помочь вам спасти от повреждения оборудования 5, 6, 10 раз. Но на 11, на 12 раз обязательно проскочит хлопок и повредит оборудование. Поэтому старайтесь работать с газогенератором, не допуская обратные хлопки. Итак, повторяю, газогенератор готов и он готов к отправке. Всего хорошего, до свидания.